Ребята, я только что похоронил целый год своей работы в инфобизнесе в этом онлайне. Только что закончился вебинар Черниковой юрочки. Как я его ненавижу. Точнее себя, конечно. А говорит вебинар. Это не вебинар, это тренинг. Реальный тренинг, понимаете. Короче, в двух словах, что было. Я в течение года прошел хреновую тучу разных платных, бесплатных обучалок, тренингов, мероприятий и так далее. Ой, да, везде дают, уу, давай туда-сюда, 100 тысяч, 300 тысяч, миллион сейчас модно. Юра, что сделал? Он просто разложил на три этапа дорогу к 300 тысячам. Ну совершенно понятно. Вот, нифиг туда забежать. Вот есть, хочешь на 50-100 выйти, на 100, 200, 200, 300. Сейчас у меня мозг закипает немного. Вот. Значит, почему похоронил? Ребят, потому что, блин, сколько бы ни стоили тренинги, вот я впервые попал на мероприятие, где совершенно вот тут... Тупо раз, два, три, вот десять пунктов, которые тебе нужно сделать для того, чтобы хотя бы выходить на регулярный свой полтинник, семидесятник, сотку, чтобы зарабатывать. Ну, потом второй этап и третий. Есть чек-лист, есть как проверить, что делать. Блин, сука, а меня прет то туда, то это, тут вот это интересно подкинуть, тут вот это... Я потом даже дурацкий вопрос задал там. <смех> Ч ⁇ ты туда лезешь? Ты, блин, еще на первом уровне не сделал все. Ты, блин, поспрашиваешь вопрос про третий. Заткнись, ну это я себе говорю. Заткнись, блин, сделай то, что нужно для первого уровня. Выдохни, скажи, молодец этот, двигайся дальше. Не разбазаливай свое время, ресурсы, энергии. Это не бесконечно. Ребята. Самое интересное, что где-то месяца три назад я случайно наткнулся на Юрку, на его выступление, на, как там этот забыл называется, инфобизнес чего-то там, 12-го года. И вот я случайно посмотрел, положил себе, потом еще раз посмотрел, и бац, Юра, блин, кто-то ссылку кто то, ссылку куда -то прислал, еще, еще, еще, еще, еще. Знаете, как судьба выводит. И я понимаю, что, блин, как это круто, ребята. Да, я похоронил этот год, я сейчас вот так вот просто закрою, этот год сделаю у себя анализ, что сделано, что не сделано. Уберу все, к чертовой матери, всю ерунду, которую лишний занимался. Вот. И вот сейчас есть четкое понимание, что, зачем, в какой последовательности, последовательности нужно сделать. Юра, благодарю. С вами был Желтый Мужик. Я типа... Я теперь сомневаюсь вообще, тем ли я занимаюсь. Вот. А, публичные продажи. <свят> как выйти на публичные продажи? Как общаться на камеру, чтобы было легко, свободно, кайфово. И не замороженный, вот сидеть за слайдиком там. вот. Это у меня хорошо получается. П Помочь. Сделать. <свят> а вот упаковать, хрень полная. Ладно, ребята, все, пока. Юра, огромная благодарность. Ребята... К Юре, вот, к Черникову. Вот на любое мероприятие идите. Мозги вот прямо реально выстраиваются. Я мог еще долго говорить. Все, не буду. Все, пока. Все, пока. Отключаюсь.